Компания Electrom с вами Александр Чумаков. Пока мы думаем только о автоматизации наших производств. Крупные производства, мировые, автоматизируют даже мелкие операции. По правилам автоматизации всегда автоматизируются а, операции, которые занимают глобальное время в производстве, к примеру 20-30 минут на одну операцию. И также те операции, которые секундные, но их тысячи производстве а как вы втачиваете горловину в футболку как вы стачиваете горловину между собой ручками казалось бы секунда тут секунда там а вот здесь они уже выиграли напиши почему наши производства не хотят не могут автоматизировать производство и выходить на мировые рынки непонятно